Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я мастер школы-студии Тиры Стополь. И сегодня я расскажу, почему важно работать с наставником, исходя только из своего опыта. Существуют разные уровни категории специалистов, тренеров, коучей в любой области. Есть мимолетные истории, мимолетным успехом, мимолетным взлетом. Сколько людей обратилось к ним за помощью и сколько людей прошли жизненные этапы, исцеления, наставления, рост. Ни один коуч не будет говорить с вами о Он дал вам свою тему и до свидос. Никто не будет говорить с вами про ваш рост, искать там причину. Вам дали голую тему, например, рейки, духовный рост, марафон успеха или космоэнергетика. Вас подключили, провели посвящение, дали тему и идите. Практически вам уделили несколько минут. Посмотрели, как вы сами подключаетесь и все, идите, работайте. А какой случай, когда, как и что бывает? Коучу ученик не нужен, а ученику нужен наставник. Сегодня ученик ходит от тренера к тренеру. Чемпионами становится с одним тренером-наставником, который ведет тебя на протяжении многих лет. Люди обучаются всю жизнь. От энергозатрат складывается стоимость любого обучения, тренинга или курса. Какие практические отработки вы получаете? Что именно вы прорабатываете? Вы прорабатываете рот, ход ДНК, открываете свою силу от истока, а не извне. Кому из них вы доверите? И главное, почему я учусь у Киры Стополь? Ей не важно, кто вы и что, она четко дает понять, что все люди талантливы и перспективны. Ей желание развиваться, она будет помогать. Но не питайте иллюзию, что сможете попасть к ней сразу. Нужен результат и ваше желание быть мастером. Сегодня вы можете получать знания в общем потоке. Если хотите стать мастером с личным ключом передачи знаний, то вам нужно иметь высокий уровень знаний, полученных у одного мастера с опытом практики более 40 лет. Попробуйте найти на просторах интернета или в реальном мире коуча, который ведет своих учеников к успеху, процветанию и благополучию хотя бы 25 лет, и работал в двух тысячелетиях и двух столетиях, и имеющего более 500 тысяч учеников по всему миру, написавшего более 55 книг и более 100 авторских тренингов. Если вы хотите обрести фундаментальные эксклюзивные знания, которые помогут вам обрести деньги, власть и славу, приходите на тренинг, мастер-классы и вебинары школы-студии и рестораны.